Я приветствую тебя на своем канале Тараторка, с вами сегодня Я в эфире будет а, в качестве декорации, мой код. вот, тема сегодняшнего расклада, а нет, все, видите, убежал, хочет пойти куда-то по делам своим, ладно, пускай идет. А, тема сегодняшнего расклада будет звучать так. А, прогноз на месяц, на, на май месяц для раков. Я сейчас буду выкладывать карты, и, мы, ну, и буду озвучивать вам а, предстоящие какие-то ну, ключевые моменты, да, на которые вам стоило бы обратить внимание. Расклад общий отыграется не у всех. А, буду стараться каждый месяц для каждого знака зодиака по отдельности до да, небольшие видеоролики до да, с прогнозом на ну, на месяц потому что на год уже как бы не актуально возможно на будущий год это сделаю вот ну пока решила так на месяц вот так пока я не забыла подпишитесь на канал поставьте лайк заочно да и напишите комментарий какой-нибудь так, все, а мы приступаем. События, мая месяца для раков. Смотрите, вы получаете какой-то результат а, в, в каком-то затяжном деле, да, которое очень долго для вас а, было невозможно довести до конца. И в этот, в этот месяц у вас оно получит какие-то плоды, да. Но у меня почему-то здесь идет а, какое-то, знаете... А, лечение, в пансионате, вот что-то в таком духе, вот, а, что вот об этом у меня тут проецируется в голове, да, картинка о том, что вы, допустим, очень давно хотели куда-то поехать и а, на отдых, там, не знаю, взять отпуск, а что-то еще, да, вот у вас никак не получалось, или там взять квоту там на какие-то источники, я не знаю, ну, ну примените на себя, да, на свою ситуацию, то есть какое-то дело связано с вашим здоровьем, почему-то у меня вот идет именно со здоровьем, непосредственно с вашим, в мае месяце оно у вас разрешится, возможно, какое-то обследование вы сможете пройти, наконец-таки, да, которое у вас ну, не получалось оплатить в предыдущее время, да, ну или даже вот на момент записи видео, сейчас я вот в апреле это записываю видео, да, и вот в мае у вас оно наконец-то получится, что-то у меня в ухе зудит. Кто-то обо мне плохо говорит. Так. Ну, не будем. Обо мне. Расклад о вас. Так, смотрите. Что еще можно нам сообщить по поводу мая месяца. Для раков. Для раков. Ну, Какие-то приятные хлопоты я тут вижу. Вы не бойтесь, что тут карта повешенного. Это, это не значит, что Извиняюсь, мне придется сейчас кота выпустить он, ему захотелось срочно выйти. Как всегда. Давай, уходи. Почему надо будет зайти? Ладно. Так, так, о чем я говорила? О чем я говорила? А, не бойтесь карты повешенного, да, потому что она тут. Э не в прямом, как бы не, не знаешь, что кто-то повесился, да, ну, если вы, допустим, не совсем хорошо знаете а, значение, кажется, я тут объясню, да? а, в данном случае это именно какое-то затяжное для вас дело, которое уменьшается для вас хорошим успехом. это также может быть хорошие новости, кстати говоря, в деле, значит, для вас человека, допустим, который, допустим, телец, или, или вы телец, а, вы, а это ваш родственник ближайший, ну я не знаю, в частности мама, может быть, да. Так. Солюция мои месяцы Так. Так, ну, смотрите. Кто-то расстанется. Ну, тут как бы карты говорят. Кто-то расстанется. Какие-то, знаете, ну, примет решение расстаться. С, в абьюзивных, находясь отношениях. Отношениях, которые для него в тягость, Которые для него убыточные. Где он чувствует себя... Вот, например, как в этой карте пове... под... Подвешенным, не повешенным Подвешенным, да Ну, для кого как, конечно Наконец-то, знаете, придете К Внутри себя, вот, к этому решению вот, Непосредственно к его воплощению да, Кто-то в треугольных отношениях Находится там, да Даже, может быть, некоторые не в курсе Этого, да, и там все вскроется Ну, что-то вот об этом тут, короче Про отношения для некоторых проиграются, у кого абьюзивные отношения, отношения э, тайные, да, где м, вас, а, ну, где вы официально, то есть, да, никто не знает о том, что вы находитесь вообще в этих отношениях, и при этом, ну, про предательство, вот это все, да. Или там, где в ваши отношения лезет, кто-то из, не знаю, левых вообще, ну, третий лишних в плане, просто лезет, учит, как жить, вот, вот из-за вот этого, да. Вот вы примите решение, это будет одним из важнейших факторов того, что вы разойдетесь в этом месяце. Да. Ну, в принципе, ваш знак зодиака предполагает принимать долгие решения, ну, потому что у вас такой знак зодиака, Который очень-очень скрупулезно к вопросам вообще любым относятся, особенно вот, тем более, что касается отношений. Да? Вот. Для вас это будет уже законченная прочитанная книга. Вы пойдете в новое. Конечно, будут ваши попытки, попытки в вашу сторону как-то возобновить старое, да? но вы не ведитесь на это. Будьте сильными. Цените себя, вам пора ценить себя, проявлять себя так, как вы хотите в этом мире. Май месяц для вас очень-очень судьбоносный месяц. Какие еще события вас ожидают? Ну вот я опять же говорю про объязивные отношения, это вот у вас будут опять в них пытаться запихать. Вот об этом тут речь. Пытаться обмануть, пытаться проманипулировать вами, вот не видитесь. Я бы вам посоветовала переехать, потому что у вас хорошая для этого дорога имеется, но ну, в виду, что у вас есть вероятность 100%, ну, в данном случае, да, Сменить локацию и начать все с чистого листа. Вот. Ну, то есть а, а, а максимально, да, абстрагироваться вообще от этих отношений и от этих вот э дрязг, да, вот попыток вернуть вас, вообще обрубите нафиг все. И начните все с нуля. У вас э ну, жизнь заиграет, реально, новыми красками. Так легче всего, на самом деле. Обычно так делают именно абьюзеры, да, а вот исчезают, а потом возвращаются, но я бы посоветовала это сделать, потому что, ну, так вас точно не достанут никак. Так, ладно, что еще вам в мае месяце предстоит? Это новая, возможно, денежная работа, смотрите-ка. Да, хорошие перспективы. Это именно связано с дорогой. Ну вот он опять кричит. Извиняюсь. За... Вот, что закинет? Что закинет? Что и соседи там? Короче, а, не знаю, что. Так. Возможно, кстати, новые какие-то перспективы, связанные с работой, да, каком-то новом для вас русле. Кто-то будет из вас э -э -э, ну, работать с магией, да. Вот. просматривать, как там ваш бывший поживает, ну, ничего, нормально, дело-то ваше, что еще мои месяцы? Ну будете смотреть о том, как живет ваш э, бьюзер, скажем так. Ну, почему тут у меня тут в этом месяце все про это говорится? Так, что еще можно сказать про май месяц? Ну май месяц вам говорит только о том, что вы должны начать ценить себя это терпеть а, пора полюбить себя и встать с колен вот об этом тут как-то все говорят какая-то тут история о, о несчастных отношениях я уже не думаю что здесь какая-то любовь осталась потому что ни то ну, карта любви даже не вышло и что-то с этим связано тут просто абьюз конкретный вот Реализуйте себя, замотивируйте себя, начните ценить себя. Май месяц для вас это перспективный месяц для того, чтобы решить свои какие-то психологические проблемы и начать действовать. Дороги у вас для этого есть. Надеюсь, я была вам полезна, кому этот расклад срезонировал. Ну, а кому не срезонировало, ну прошу прощения, карты, вот потоки так вот, сообщили. Это что еще хотел сказать? Ка... А, я наверное уже это упоминала, но скажу еще раз. А... Следующий месяц, май, июнь, июнь, да. Возможно, а... там будет другая история, да. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии э -э и колокольчик тоже отмечайте, чтобы быть в курсе новых видеороликов. На этом я с вами прощаюсь, ну, всем пока-пока.